Сначала согласовать ожидания от встречи, а только потом встречу начинать. Почему встреча затягивается? Мы сели, чтобы наконец вдруг понять, а чего же мы тут э, собрались. Час прошел, мы до конца не поняли, какую проблему мы решаем. Сначала за три минуты четкие ожидания от встречи, потом стартуем. Что такое ожидание от встречи, коллеги, как вы считаете? Регламент. Что такое регламент встречи? А Ограниченный период времени, а что? Задачи. Поставленные задачи. задачи, задачи. Да. Что такое задачи, которые надо решить? Обсудить. Обсудить. Да, мы обсудили проблему того, что... Не работают. и Найти решение. Найти решение. То есть ожидания это конкретные решения, которые должны получиться после часа нашей встречи. Прошу. Отлично. То есть важно понимать, что это не просто регламент, это не просто время, это не просто задачи, которые мы обсуждаем. Опасно очень обсуждать. Решение. То есть ожидание это решение. Сели, три минуты потратили, ожидания в Google Доке записали и погнали в нашу встречу. Например, ожидания от нашей сегодняшней встречи, мы построим карту цели раз, поймем принципы системной работы два и стартуем ритм внедрения 3. Следующее, записать следующие шаги. Закончилась встреча, и мы встали разбежались. Хорошо посовещались, в этот раз классно было. Мы такие классные идеи нагенерировали и разбежались. И бизнес издвинулся с места. Да, у нас гениальная идея, но мы должны конкретные действия раз, два, три расписать, которые мы сделаем за пределами этой встречи запротоколировать раз и поставить друг другу конкретные задачи, глагола в совершенном виде, с пяти слов, чтобы было понятно, что делать-то. Потому что японцы называют совещание непроизводственной издержки, на их языке это звучит как муда. Потому что ты потратил время, а денег не заработал. так Да, в России так же называют. Этих людей, которые творят муду. Это очень важно, заканчивать встречу конкретными шагами.